Добрый день, меня зовут Гетсман Антонина Владимировна, я главный врач клиники премиум-класса для детей и взрослых Dental Fantasy на Проспекте Мира. Сегодня хочу рассказать вам об особенности лечения подростков. А, на самом деле очень интересен этот момент тем, что с одной стороны подростки имеют уже вполне себе взрослые зубы, и, казалось бы, зачем им нужен специальный детский стоматолог. А, при всем при этом мы Приводя ребенка в возрасте от 9-10 до 16 лет, часто слышим от взрослых стоматологов, вам нужно пойти к специалисту, который занимается именно лечением молодых постоянных зубов. С чем это связано? В первую очередь, основная сложность лечения данных зубов в том, что они еще действительно молоды. Это значит, что у них не полностью укрепленная минерализованная эмаль зуба. У них не сформированный корень и у них большое количество объема внутри занято нервом зуба. И это значит, что при незначительной клинической ошибке нам придется удалять нерв. И это неверный подход. В нашей клинике для лечения подростков мы в первую очередь уделяем огромное внимание диагностике. Для этого у нас есть различные рентгеновские снимки от типичных двухмерных плоских снимочков, к которым мы привыкли в обычной поликлинике, до трехмерного снимка черепа. И Это потрясающий объем информации, который не позволяет нам ошибиться. Безусловно, не каждому ребенку нужно рентгеноблучение, и я думаю, что вы с этим согласитесь. Поэтому наши специалисты владеют специальными методами сканирования, которые позволят найти кариес на начальном этапе, не прибегая к рентген-диагностике. Ну и второй момент – это визуальный контроль, осмотр. Как можно глазом, которые есть у человека, рассмотреть все детали и определить глубокое поражение в зубе? Или нам только так показалось? Человеческая система глаза не идеальна, поэтому мы не можем полагаться на такой субъективный метод диагностики. Мы в клинике Dental Fantasy прибегаем в таком случае к лечению с микроскопом. При использовании микроскопа мы можем видеть зуб, увеличенный до 25 раз, что позволяет максимально точно и провести диагностику, с чего мы начали с вами наш разговор, и соответственно лечение. Ведь это второй очень важный момент – мало знать, что нам нужно лечить. Мало знать, как мы должны это сделать, нужно реализовать идеальный план лечения для того, чтобы молодой зуб молодого человека или молодой девушки доформировался, укрепился и служил так долго, как возможно, потому что свой зуб – это свой зуб. Поэтому наши специалисты в клинике Dental Fantasy на проспекте мира, которые работают с подростками, делают все возможное для того, чтобы, с минимальным потерем твердых, здоровых тканей зуба, с максимальным очищением твердых тканей зуба от микроорганизмов, спасать и обеспечивать продолжительный срок службы таких зубов. Пожалуйста, помните, что человеческий организм в разном возрасте имеет свои особенности, поэтому в нашей клинике существуют различные специалисты. Детские стоматологи, занимающиеся лечением именно молочных зубов, стоматологи, занимающиеся лечением подростков с их молодыми, не сформированными, постоянными зубками, и, соответственно, специалисты, занимающиеся уже постоянными зубами, в постоянном прикусе, когда мы говорим о взрослых людях. Будьте здоровы! Ждем вас в Dental Fantasy. Чтобы записаться на прием Dental Fantasy, нажмите на эту кнопку.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 отличную диагностику, эффективное лечение.